Пишут мне мои подписчики, пишут довольно часто, иногда присылают такие очень длинные телеги в соцсети, но иногда оставляют короткие, но емкие комментарии. И вот один из комментаторов предложил мне разобрать тему женской фригидности. Под фригидностью автор комментария понимал, угадайте что... Он сказал, что как же так получается в нашем мире современном? Почему это женщин не возбуждают мужчины? Вот ну, прям совсем не возбуждают. Как же так происходит? да? Почему мужское обнаженное тело не вызывает у женщины влечения? Если это понимать под женской фрегидностью, то я вас поздравляю. Во фригидности женской вы понимаете чуть меньше, чем ничего. Поэтому придется все-таки расставлять точки над «и» для таких товарищей, которые даже не пытались открыть интернет на тему, что же все-таки привлекает женщину в мужчине, что же все-таки вызывает в ней влечение какое-то, что же наконец ее заставляет лечь с вами в постель, на самом деле у большинства женщин желание возникает, во-первых, волнами, от овуляции до овуляции. В пик овуляции у нее просыпается некая хотячка, но она не такая критичная, как у вас, у мужчин. Вы-то готовы каждый день и, может быть, даже три раза в день, в любой момент увидели женщину, вы уже готовы. Женщины хотят сами по себе, вот именно, они хотят реже. И уровень их хотячки намного ниже, чем у вас. И вот в пик вот этой овуляции можно сказать, что она больше приближается к нимфомании, то есть к повальному хотению всех мужчин. И в пик менструации, когда яйцеклетка у нее выходит наружу неиспользованная, вот в этот момент она максимально фригидна, у нее всякие депрессульки, она вообще ничего не хочет, она не только мужчин не хочет, но ее в принципе все бесит. Психологи считают, что для женщин ненормально находиться в состоянии максимальной нимфомании постоянно, так же как и в состоянии максимальной фригидности. Не должно быть, это как-то вот волнами. Вредно ли это для организма самой женщины, непонятно, но насколько я знаю, женщины могут жить в режиме консервации от отношений и от собственно, самого шпипендоха, и не испытывать каких-то затруднений в жизни при этом. Это мужчины там бегают, носятся, где бы кого бы найти, в кого бы пристроить своего коня. Жизнь не удалась, блин, что делать, бабы не дают. Это для мужчины катастрофа. А для женщины как бы нет. Женщина может жить в режиме консервации и не испытывать от этого никаких затруднений. И это, кстати, фригидностью не является. Представьте, как бы вам было сложно, если бы все женщины были бы нимфоманками и все бы стремились скорее заполучить вас в кровати. Вы бы, наверное, сдулись уже через пару недель и, наверное, бы искали уединение где-нибудь в лесной землянке на охоте или на рыбалке. Вас бы это все достало, задолбало. Тем не менее, некоторые мужчины очень хотели бы, чтобы все женщины разом стали нимфоманками, потому что не пришлось бы тогда вокруг них устраивать там эти все пляски с бубнами, ухаживание, все эти дарения цветов и так далее. Даже заслужить ее надо, как же так? В этом плане было бы, конечно, бы здорово, да, если бы вам не требовалось никаких абсолютно усилий для того, чтобы заполучить женщину. Но вот эволюция распорядилась таким образом, что женщина должна выбирать себе самца. Она имеет... Специальные функции такие в своем головном межушном нервном узле, которые работают, на удивление, прекрасно. Перед ее межушным нервным узлом, который спрятан в черепной коробке, стоит довольно-таки непростая задача выбора самца для размножения. С одной стороны надо выбрать максимально совместимый геном, а с другой стороны нужно обеспечить перемешивание генов. То есть он должен быть одновременно этот геном и совместимым, и немножко несовместимым. И вот как-то надо выбрать такого человека. Да? Если женщине действительно попадается вот именно такой самец, он ее сразу впечатляет он сразу ей западает в душу, она в течение там, 8 или 10 секунд принимает решение, что вот с этим бы парнем замутить, причем принимает решение это неосознанно, она начинает улыбаться, строить глазки, крутить волосики, там, э, стараться с вами встретиться и так далее. Но это опять же не означает ее нимфоманию или ее фригидность. Если бы у самок отсутствовала возможность выбора партнера, то человечество было бы лишено важной функции полового отбора. Естественный же отбор у человечества в 20 веке прекратился с развитием медицины. Сейчас спасают всех, спасают всех, кто бы не выжил, кто бы умер при родах, кто бы умер от импендицита, кто бы умер от какой-то болячки, даже от зуба люди умирали. Спасают действительно всех, поэтому естественного отбора, отбора по признакам наиболее сильной особи сейчас нет. Но половой отбор остался, и женщины мало того, что его по прямому назначению используют, но они еще используют его по непрямому назначению, по назначению максимального отжима ресурсов у самца. Это мы с вами прекрасно знаем. Женщина может с вами лечь в постель не потому, что действительно вас хочет, не потому, что у нее хотячка проснулась, а потому, что она понимает, что может с этого что-то поиметь. Да, проституция, бытовая проституция, вот это все тому подтверждение. Некоторые женщины действительно в себе вот эту природную хотячку давят, им это не так сложно, как мужчинам, им воздерживаться вообще очень просто. И как бы выбирают просто среди ресурсных самцов, кому бы дать, чтобы что-то поиметь. Но возвращаясь именно к фригидности, к отсутствию полового возбуждения как такового, Психологи говорят, что вот эта холодность э, обусловлена либо глубоко скрытыми психологическими проблемами, возможно, каким-то неудачным сексуальным опытом в юношестве, каким-то насилием, связанным вот с этим совсем. С боязнью боли, инфекции или беременности, тоже, кстати, вот боязнь вот это мужчин не останавливает от секса, а женщин может останавливать, но опять же, это здесь, в башке заморочка, как будто это важнее, да, местное гинекологическое заболевание, ну, но почему бы и нет, если там какой-то герпес образовался или вошки какие-то, ну, действительно, зачем вступать в какую-то там половую связь, Неумелый или грубый партнер? Это довольно часто встречается. Мужчины у нас думают, что они все такие боги шпипендуха, а на самом деле как бы присунуть, как бы вынуть, как бы не повредить. Что делать со всеми этими психологическими проблемами? Разумеется, решать с помощью психоанализа, с помощью психиатра, лечить причину, получать психологическую помощь. Но! Мужчин, конечно же, интересует вопрос, главный вопрос, почему голый мужчина не возбуждает женщин? Да потому что механизм женского возбуждения устроен абсолютно по-другому. У женщины сначала возникают эмоции к мужчине, а потом уже половое возбуждение. И если эмоции у нее не возникло или возникли негативные, полового возбуждения у нее в принципе не может возникнуть. Понимаете, в чем дело? Вот это вот послание мое, оно адресовано сейчас тем, кто не гуглил на эту тему интернет, даже не пытался узнать, что возбуждает женщин, но все-таки досмотрел до этого момента. И сейчас я вам расскажу, что же все-таки женщин возбуждает. Современных женщин и женщин вообще. Их возбуждает прежде всего ваша какая-то уникальность, потому что она должна выбрать какого-то оригинального самца. Именно какой-то оригинальный самец, который отличается чем-то от других выгодно в какую-то сторону. Неважно, может он накачанный, может он юморной, может у него харизма раскачанная. Это от каждой женщины зависит. Невозможно сделать идеальную конструкцию для мужчин которая была бы идеальным инструментом соблазнения. Нет, у каждой женщины это все по-разному происходит. Она вот сидела, сидела 10 лет, никого не любила, принца какого-то ждала, ни с кем не вступала, ни в какие связи, а тут бац, появился какой-то Д'Артаньян, и мгновенно она охмурилась. Это не он ее охмурил, это она сама охмурилась. Сам же по себе вид головы мужчины у женщины вызовет скорее смех, чем возбуждение. Ну, исключения могут быть, если вы действительно какой-то Аполлон, и у вас невероятно красивое тело, на которое, скорее всего, даже будут засматриваться мужчины и завидовать. Скажут, нифига себе, какой он мускулистый и при этом сухой. Это круто. прям Это будет вызывать восхищение не только у женщин, но и у мужчин в том числе. Шоу бодибилдеров тому подтверждение. Для вас, дорогие соблазнители, у меня уже был неутешительный диагноз, что не каждая женщина вообще согласится с вами спать, и это, блин, для них нормально. Для того, чтобы повысить свои шансы, вам нужно, во-первых, в себе прокачать некоторые вещи, которые повысят просто ваши шансы. Они не гарантируют ни в коем случае вам конкретную какую-то самочку. Они повысят ваши шансы среди всех самочек И вот чем лучше у вас прокачана харизма, чем лучше вы следите за своим телом, чем круче у вас имидж, вы хорошо выглядите, вы хорошо общаетесь, у вас есть чувство юмора. У вас есть какие-то вот жизненные цели, устремления. Это может женщину впечатлить и вызвать у нее все-таки к вам какие-то эмоции. Их может возбудить одновременно применяемая вами наглость и вежливость, например. Как это сделать? Тут полет вашей фантазии совершенно не ограничен. Узнавал я одного человека, который был внешне некрасив и даже немножко с пузиком. Но обладал такой мощной харизмой и притягательностью, 90% женщин ненавидели его за постоянные подкаты, за его наглость, а 10% женщин ложились с ним в постель. Это как в анекдоте про поручика Ржевского. Как, собственно, вдуть, скажите, пожалуйста, даме. Ну как, подходим к даме и спрашиваем, можно ли вам впердолить ну, поручик? Также можно и пощечину получить? Ну да, конечно, можно, а можно и впердолить. Девять пощечин получите, один раз впердолите. Вот примерно такой расклад будет у так называемого метода широкого бредня, когда вы себе из огромного количества всяких разных самочек выбираете какую-то, которая наконец-то вам даст. И запомните, дорогие мои соблазнители, убер, пупер, мега, пихари. В мире женщин, которые способны вам дать намного больше, чем одна. И если с вами в постель не ложатся топ-модели, посмотрите, с кем они ложатся. С кем. И вот для того, чтобы она легла с вами, нужно быть именно тем, с кем они ложатся. Если вам не дает доярка Маня, то надо посмотреть, с кем ложится в постель доярка Маня и Маня. Можно подумать, а есть ли возможность стать таким человеком, да, алкашом Васи там, соседней деревни, который наглый, но играет на баяне. Самый главный совет во всем вот этом вопросе, это не нужно пытаться развить качества, которых у вас нет и быть не может. Нужно посмотреть внутрь себя, обратиться и понять, какие у вас уже есть качества, которые вы можете развить выше, чем у остальных мужчин. Может вы на каких-то музыкальных инструментах играете, это тоже привлекает самочек и тоже кстати не всех. А вот антинаучную привязку по поводу возбуждения женщины или не возбуждения женщины от факта наличия рядом обнаженного мужского тела. Вот э, эту теорию распространяют некоторые блогеры, не до конца понимающие, что же происходит. Им кажется, что вот если они возбуждаются от женского тела, то значит и женщина должна точно так же возбуждаться. И вот именно такие товарищи, которые нифига не понимают в механизме женского возбуждения, они и шлют женщинам без конца в соцсети фотки своего же жулика. У некоторых особо юморных особ прям целые папки собраны. <смех> вот, смотри, сколько мне нам <смех> Господи, что там, смотрите, она открывает и ржет. Вы думаете, она там прям на это смотрит, вот как вы на порнуху? Нет, она открывает и ржет. Вот так происходит. Вы хотите, чтобы над вами ржала баба в голосину прям, да? Пришлите ей фоточку своего же жужулика. Не факт, что она с вами после этого ляжет в постель, но поржет она знатно. А еще можно свою мужскую жизнь немножечко устаканить, подойдя к проблеме с другого боку. Исключите из своей жизни возбуждающие факторы настолько, чтобы приблизиться примерно к тому уровню хотячки, который присутствует у женщин изначально от природы. То есть иногда. Так вот... Чтобы не выглядеть сперматоксикозником, чтобы не страдать от отсутствия и наличия женщины, я как бы вам скажу, это нормально. Ну, конечно, если тебе 20, это сложнее сделать, потому что у тебя там тестостерон качает там, по полной программе, там все у тебя там стоит, дымится и так далее. Ну, в 40, там, в 42 вообще с этим никаких проблем нет. Так что подумайте об этом. Кстати, есть достаточно уже много научных исследований и фактов о том что за последние 30 лет концентрация, средняя концентрация тестостерона у мужчин упала чуть ли не в два раза по всему миру это странный факт это странный факт мы стали чаще видеть ни разу не мужественных мужчин Мы стали видеть много женоподобных мужчин а женоподобный мужчина Точно не возбуждает женщину. Это прям вот гарантированно. Чем мужчина больше походит на женщину, тем меньше он ее будет возбуждать. Ну ладно, это уже тема, скорее всего, отдельного видео. Тема этого видео была фригидность женская и, собственно, механизмы женского возбуждения. Надеюсь, вы для себя что-то выяснили вывели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До свидания.